Здравствуйте, с вами снова Георгий Ураган И вы знаете, со мной теперь друзья Посмотрев мои ролики про сказочки Обсуждают всякие сказочки Не могу не рассказать вам про некоторые Вот Пушкин да, У меня день рождения в один день с Пушкиным И Пушкин Александр Сергеевич «Написал сказку о Попе и его работнике Балде». Это вообще, по-моему, первый такой описанный в литературе случай Рейдерского захвата. И удивительно, что Пушкин как-то нормально отнесся к тому, как из человека сделали овощи. Вот. Не гонялся бы ты поп за дешевизную. Что значит «не гонялся бы за дешевизную? Это, нормальное человеческое явление – сэкономить. Или нормальное желание. Втеревшись в доверие к священнослужителю, Балда очаровал его семью, поселился у него. Предварительно, что он сделал? Он предложил заведомо ложные, мнимые, нерыночные условия сотрудничества. И да, священнослужитель повелся на такие условия. Вступил с балдой в трудовые отношения. Надо сказать, что сотрудник оказался очень способный. Он мало того, что ел за четверых, он ведь работал за семерых, он все сделал. Он тут и бэбиситер, он тут тебе и прислуга, он тебе шьет, вяжет, слова не скажет. Да? Но парень оказался очень непростой. Даже бесы с ним вели переговоры очень аккуратно, и он их умудрился запугать. Был у меня однажды такой водитель, в первый же день своей работы он мне сообщил, он был из Подольска. Он мне сказал, теперь у тебя главная задача, чтобы у меня все было хорошо, а о тебе я сам позабочусь. Надо ли говорить, что с этой минуты у меня уже не было этого водителя. Вернемся к основам. Поп нанял Балду работать. Если Балда исполнит все значит, пожелания, поручения папа, то будет потом три щелбана. В конце концов, своими щелчками... Балда превратил папа в инвалида первой группы. Тот лишился рассудка, практически превратился в овощ. Вот так вот вполне естественное желание папа сэкономить завершилось фактически уголовным преступлением. Это статья 111 УК РФ об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. О времена, о нравы. Айда Пушкин, айда Сукин, сын как сказал Александр Сергеевич сам себе однажды. Есть такая сказочка у Сергея Михалкова, у автора нашего гимна, баснописца, родителя Кончаловского и Никиты Михалкова. Сказочка о трех поросятах. Напомню сюжет. Три поросенка. значит, Приходит зима, решили строить домики. Один построил из соломы, другой из тонких прутьев, а третий начал строить каменный дом. Два брата его, неф да, нуфнув, они а, очень быстро построили свои домики из говна и пришли глумиться, издевались, насмехались, ничем не помогли своему брату Нафнафу, который построил надежный дом. Пришел волк, понятно, изничтожил дома этих двух дебилов. И какой прекрасный финал. Их брат на пригласил их жить к себе. И так они халявщики. Просто охреневшие двое. Они таким образом выжили, и все стало у них хорошо. Напоминаю вам, кстати, что и у Казьмы Прудкова было подобное творение, но со несколько иными персонажами и несколько иным финалом. Финалом, кстати, грустным. По-моему, тоже одна из главных действующих лиц, она погибла. Потому что она уже ползла к муравью в домик, чтобы он пустил ее. И что же он ей ответил? Ну-ка, давайте, что за гостеприимство? Он ей сказал, так поди же, попляши. Она уже ходить не могла в этот момент. Вот так издевался над ней муравей. Я вспоминаю, анекдот был такой от армянского радио. В школе, говорит, а что? Расскажи нам басню Крылова, стрикозел и муравьян. Он говорит, стрикозел все лето такой бегал, пел, танцевал, цветы нюхал. А муравьян, нет, муравьян строил домик. Наступила осень, наступила зима, стало холодно. Стрикозел приходит и говорит, муравьян муравьян. Пусти меня в свой домик. Холодно очень. Он говорит, а что ты летом делал? А летом я такой пел, там танцевал, святынюхал. Ах ты говорит, цветы нюхал? Вот иди теперь, нюхай. Вот такая вот сказочка. На этом, пожалуй, все. Короткий вышел ролик. С вами был опять Георгий Ураган. Ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания.